Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про новую интересную монетку, называется Bitcoin Core В общем, что у нас по этому проекту? По крайней мере, я ее нашел на Bitcoin Talk, она анонсирована 29 числа Быстренько зашел, посмотрел, что за проект, что что да как В общем, это получается как hard fork, скажем так, от биткоина идет Они будут параллельно идти с биткоином, скажем так, параллельно поддерживать сеть в общем как бы стремятся стать сами по ходу биткоина ну не в этом суть короче также что у нас по проекту обещают вот как здесь у нас написано типа быстрые там легкие транзакции идут у нас потом можно у нас либо майнить его на монет зайти но я вам сразу скажу вам чуть попозже покажу какой-то монит пол поманить там у нас 100% получится так что это чисто такой вариант. Я вам покажу вот сейчас у нее курс просел. В принципе, если прикупить, можно немного на этом заработать. Я чисто как это спекулятивный вариант рассматриваю. Потому что майнить я не знаю, чем там майнить надо. В общем, посмотрим это немного позже. Есть биржа CryptoBright. Они на этой бирже уже торгуются. Цена у них очень хорошая. Ну, как видите, сейчас стоимость монеты 10 баксов. Да, с учетом того, что она просела. <coughs> То есть монета просела. Вот как раз, в принципе, на этой отметочке можно и прикупить немного. Чисто так э ради интереса. Посмотреть, как она у нас пойдет потом вверх. Ну, в общем, здесь у нас статистика небольшая идет. Вот здесь как бы тоже. Не особо, у нас ничего интересного нету Ждем, какие у нас дальше обновления будут появляться. Здесь показана команда, так как люди типа SEO занимаются, так как команда наверное, разработчиков идет у них, что-то всего лишь два человека. Ну, видимо, это основные люди, которые занимаются всей этой движухой. Также, так понимаю, у них в планах тут CoinMarketWatch, это не Капа, а именно ватч. ну, интересно, интересно в принципе понаблюдать можно по крайней мере, даже если там особо не вникать можно просто чисто купить, продать потому что поманить, ну это вообще жесть так, вот у них второй как бы подсайтик идет здесь у них анонсы из твизера вылазят тоже есть информация ну, блок Эксплор Толку там смотреть, там все равно Монеты вообще, скажем так, копеечно падают Вот сама у нас биржа Как видите, у нее, скажем так, был Памп, цена взлетела Потом она откатилась И, видимо, они там начинают крутить Что у них какие-то, видимо, новостные события Идут, что она опять начинает расти В принципе, я не знаю Монет там, Может быть Блин, не знаю, 50-100 прикупить Положить, пусть они лежат. И посмотреть, как взлетит цена. Хотя не наверное, даже это многовато будет. Наверное, даже монет 20.30 можно будет прикупить, положить. Ну, это я как по себе рассуждаю. Посмотреть. В принципе, смотрите, как она взлетела. Да, типа откатилась. Опять пошла вверх. Я конечно сразу говорю я не трейдер. Это чисто мой интерес. Посмотрим, как получится. просруток так просру. Как говорится. В общем, с этим у нас все понятно. Вот есть пул. Насчет того, что я говорил, что можно ее помайнить. Я не знаю, для чего здесь этот э, CG-майнер катали. Я не знаю, какой они качают атомной подстанции, что у них блядь, почти 15 тысяч тарахэш. Это ж вообще двинуться можно. Если я правильно все понял, 15 тысяч тарахэш. Это... Это же если какие-то заводы, я не знаю, что это промышленные майнинг-фермы. В общем, здесь если подключать Асик, то я, честно говоря, я даже не знаю, как это здесь майнить. От, ни на Hash ничего, походу, не поможет. Это единственное, если на зайти и выкупить тупо весь Nice тогда да, может, может быть, что-то и получится. Ну а так пока... В общем, ничего интересного здесь, я как в плане майнинга не наблюдаю. У нас таких, я думаю, мощностей ни у кого не а чтобы можно было свой кусок урвать. Так что, кто знает. не mm -hmm. можно чисто ради интереса зайти, так беса погнать, посмотреть, что... сколько она там капнет на карман. <laughs> так, а, вот что еще, кошелек. Смотрите, что по кошельку. Вообще не знаю, я планирую, скажем так... Купить монетку эту, да? Купить и, скажем так, положить ее на кошелек. Посмотреть, как это у нас все будет. В общем, запустился кошелек. Идет у нас обновление. Синхронизация показывает 9 лет, 19 недель позади. в общем ну посмотрим как она получится у нас это синхронизация 9 лет Да это вообще жесть в общем ладно я этот момент промотаю поставлю пока на паузу так в общем что у нас решила не дожидаться пока синхронизируется кошелек Потому что обещают синхронизацию 9 лет. Ну, на самом деле, это будет не 9 лет. Как видите, он обновляется намного быстрее. Просто хотелось побыстрее, скажем так, сделать, записать видео. В общем, кошелек у нас стандартный. Ничего у нас здесь нового интересного мы не видим. Единственное, что надо будет, как я... Куплю монеты, тогда сделать бэкапы и зашифровать. То, что у меня уже был печальный опыт, когда у меня были монеты. Я, короче, провтыкал и не сделал бэкапы. И, блин, хорошие бабки я потерял. В принципе, можно как бы на бирже хранить. Но на бирже, я не знаю, как-то... Я не совсем доверяю биржам, Поэтому лучше все-таки уже дождаться, когда там обновится кошелек. И все будет на кошельке у нас. Так что, такие вот дела. По крайней мере, как мы видим, смотрите, у нас вот оборот за сутки идет на 8 с лишним битков. В принципе, это очень-очень даже хороший оборот. Тайбиржа тоже у нас хорошая. Ну, в принципе, попробовать можно. И это будет как эксперимент. Я возьму, сделаю этот, как монеты прикуплю. Вот я не знаю, торговать ими сразу или отложить и ждать, пока вырастет курс. В общем, это будет как мой эксперимент. Если что, будем проводить небольшие отчеты время от времени, может быть на стриме буду рассказывать. Ну, в общем, мужики, это чисто, скажем так, обзор был на монетку. Возможно, не такая уж она и новая, может быть там я как бы про нее отлично я вот недавно узнал. Возможно, темка на форуме то, что она там была опубликована 29 числа. Это как вторая, может быть, тема появилась. Так что, кто его знает. Ну, чисто будет эксперимент. Так что, надеюсь, поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.